И всем привет, с вами Кирик Сегодня вам покажу все новые промокоды, которые были. Если что сорян, что меня долго не было по Роблоксу, потому что были дела. Вот, и сегодня только лишь смог записать видеоролик, все такое. Сейчас, короче, ведем самый первый код. Я зашел на Twink аккаунт. Здесь мы, короче, пишем твит Сейчас, твит 2. Ну вот, твит, да, 2 мил. Редем, все, вот видите, готово. Дальше. Как там? Ти, ти, ща, короче, по-быстрому. Сейчас гляну, как пишется этот код, и вернусь. Итак, еще один промокод, это TargetFox. Fox. Ну, от Вот, вот промокод, и валя. Вилли. Сейчас следующий промокод найду и включусь. Итак, вот второй, ой, третий промокод, вот он. И хренак, все, он тоже готов. И сейчас перейдем к следующему коду. Итак, следующий промокод это Amazon AmazonNormal2020. Все, ввели. Сейчас переходим к еще одному промокоду. И следующий промокод это Spirit2020. Как видите, он ввелся. Ну и на этом все коды, с вами был Кирик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам это видео прям, ну, очень понравилось, то давайте набираем сколько, раз мы тридцатку можем набрать, хотя это реально возможно нам набрать, тогда пускай будет, ну, примерно на один лайк больше, тридцать один набираем, и будет видео про еще какие-то коды, может прохождение какое-то, ну, посмотрим вот и спасибо за то что подписывайтесь на канал у нас уже 280 спасибо всем ребятам которые подписываются все всем пока